Всем привет! Вы на телеканале ТКФКТВ И сегодня у меня необычная а, тема видео Сегодня оно называется Пиццерия И давайте же смотреть видео Доченька Доченька Ой Пришли после торгового центра Дочка, ты где? А, да, мам, я вот Пони и расчесываю. Ой, расчесываю. А ну, хватит, я уже расчесываю дочка. пошли. Ну, мама, ну куда я пойду с ней? Как, куда? В пиццерии праздновать день рождения. Пойдем, пойдем. Ой, мама, ты такая добрая, пойдем. А можно пони взять? Ну, хорошо, хорошо, ей там блюдочка какой-нибудь игрушечной, возьми. Она тоже поедет пицца там. Какой-нибудь игрушечный. А, да, мама, пойдем. Пошли. Возьми. Вот и пицы. И да. Вау, мама, тут такой диванчик. Все, я заняла место с пони. Мы тебе местечко оставим. Ну конечно, а кто же вам счет будет платить? Пони подвинется. Так, поставь супоняшу, а то она у тебя не стоит. Так, сейчас к нам должен подойти официант. он к нам подойдет, конечно. Здравствуйте, Ой, эм, Здравствуйте, что вы хотите заказать? А здравствуйте, здравствуйте. А можно счет, эм, счет, счет сейчас? А вам какой счет продуктивный или а, непродуктивный? Ну, позвольте хотя бы какой-то, позвольте хотя бы какой-то нам счет. А можно подруктивные? Какие продукты? А, да, сейчас. Секундочку, подождите, пожалуйста. Смотри, главное надо еще нам ждать. Сейчас подождем, пока нам принесут счет. Это долго, наверное, ждать. Потому что счет это пока принесут. Пока выберем. Из этого в пиццерии лучше ходить, чем в твои кафешки. Ну, мама! Что, ну, мама? Ты ведь хотела дядя вообще вольт-толь-толь какой-то вольт ресторан вольт это такая собачка да знаю я кто такой вольт толь, толь. Так. вот ваш счет ой если простите. вот смотрите какие продукты у нас имеются вот а вам щу ой этот какой там называется меню простите а вот вам менюма, можете ознакомиться с ним. Вы хотите, мы вам пиццу принесем, хотите сок или какие-то закуски, вы посмотрите. Ага, так, ага. Так, а, так возьмите заказ тортик, пожалуйста. Два напиточка, пожалуйста, фрутояль. А пиццы, нет, что ты я уже не хочу пиццу? Пиццы не надо, нам, так, доченька, давай, еще, еще, что ты хочешь? Яблочко одно, значит, ты хочешь еще и так, что еще? Так, а еще, я не знаю, что еще. Так, ну давай, быстрее. Ну и все, наверное, Ой, и все, хорошо, хорошо, сейчас принесем. Можете пока нас подождать, посмотреть, изучить, пока наше меню еще. Ой, доченька, ой, мама! Такой, столь красивый сейчас подождем их пока да подождем сейчас секундочку подождите пока мы все приготовим принесем подождите пожалуйста секундочка Ой, мам, что-то там они долго нам, нам не принесут. Это да, принесут, хватит уже скулить. Жди, сейчас дяди или там тети, кто-то нам, эти официанты, принесут тортик. Все, что мы заказывали. Хватит ведь ужас, день рождения, а ты гоешься целый день. Хочу пони, хочу то, хочу все. Нам все несут, нам все я тебе говорю, а ты ничего не будешь. Вот не здесь нет все же. Это не 9, не 9, не 8. А, официант, официант. Официант. Да-да-да. А, вы там намечены? О, да. Сейчас. Мы вам несем, не все, не все, конечно же. Так, так, и вот так. так, вот так. нам подносики ваша еда. Ну это наша еда. Это наша еда. Да. А, а что тут делать, пони? А, я э, слышу... вот еще ваши, Так, я слышала у вас день рождения, а день рождения мы вам за бесплатно дарим вот такие фигурки мини от нашего ресторана. Мамочка, смотри, как круто! ой, ой, ой, ой все, я хочу есть. Давай, так, простите, у нас тут чуть-чуть эм, напитки поупадали. Сейчас мы вам все выложим здесь, хорошо? На столике еще одного мы заберем у вас все так. Ай, упалось. Так, о, вы какой будете коктейль пить? Вкус какой? Мама, я буду апельсиновый. Хорошо, доченька, ты будешь апельсиновый, а я тогда эм, Как это называется? просить а какой вкус? А это виноградовый. Я виноградный буду, а ты апельсиновый будешь. Так, она а будет тортик. А яблоко -ня -ня. я яблоко заказывала. Фрутаняни. А может, вам еще что-нибудь другое? А, да, пожалуй, можно сказать что у вас есть меню? Так. Угу. так, вот вот что мне надо. Так, пожалуйста, принесите жальную рыбу по-филейски в соусе тартаре. А, да, ой, подождите, ровно 5. Ваш соус стартап И все, что вам там Ну, что вы заказывали Подождите, пожалуйста Ой, хорошо, мы подождем вас. А пони, вот дайте а, Конечно, держите вашу пони Сейчас Соус стартап? Да. Сейчас будет вам радость А я а, вам сейчас тебе Хилай, принесу, конечно Конечно, захочешь Так. Вот, пожалуйста, ваша рыба в соусе тартар. Сейчас. Ваша рыба в соусе тартар. Ага. Так, вот ваша рыба в соусе тартар. Мы ее принесли. Сейчас мы вам ее выложим. Такая рыба в соусе тартар. Ой, вот. Кушайте на здоровье. А у нас нет вилок? А у нас по традиции а едим здесь не вилками, а палочками. Палочки, они внутри рыбы там, в завертке. Вы можете посмотреть. А, да, сейчас возьму и поем рыбки. Да, вкусно так. Сколько у нас Так, тут можно оплачивать карточкой, кредиткой. А, да, давайте я выдать за стола. Ай, он... эм, Давайте вот держите вам на счет. А, да, конечно. Приду. Сейчас сейчас ваш что у вас там? Разлилось что-то? Нет, ничего не разлилось, мам. упало, Ай, разлилось теперь. Ай. Ой, ой, ой, ой, ой. Так, вот, держите. Ой, ой, ой. Яблочко так. Необычно. С... Сок, это мой апельсин. Упал чуть-чуть. Ай. Так. Пойдем опять пить, твоя поняша. А, вы тут еще будете... Долго, да, мы тут еще будем чуть-чуть. Так. Пей. доченька. Так. А можно нам еще кое-что заказать? Конечно, заказывайте все, что вам угодно. А, кстати, вам за эту покупку бонусы на покупку у нас тут пони есть uh, и бонусы на их покупки мама я пойду выберу тогда иди как раз сможешь пони я хотела сказать что-то выбрать это может быть пони пони пони это же можно выбрать пони ура я выберу пони которых хотели, ладно, что хотели. Ну, там... Да, вы, вы можете выбрать пони, которые хотели. Они находятся вон там, где ваше кресло рядом. Эти пони, они ассоциируются под компанией в магазинах. Там только их очень мало. Но все равно, как у вас скидки, можете взять. Ура! Ну, мама, я пошла, ладно? Хорошо. А я пока вам там может нибудь идти... Посмотрю, может... Вот, смотрите, понял. О, ну, блин, мало так, ну, клевый выбор, зато. Вауч. Это классно. Пиццерин, это такой выбор. Да, Ой, блин, я беру так. Кониколонка, тварь, летспаркал. Ну, красивый, в принципе. Так, кого бы мне взять, уж точно. Так, у меня эти все есть, а вот этой кониколонки нет. Потом еще нет, принцесс-листи. Дэш, все. Я выбрала себе... маму мамуль, я выбрала. Мам, одну? Да, одну надо, блин. Не хочу вот этих. Так, вот, держи, пик Пиццерин. Так, все, с вас есть. Любви, всё, да, спасибо. Так, мы поели, да. А рыбу фаршенованную можно мне с собой взять? Да, вот все, что не доели. Пожить. А вы допили, да. Сейчас официант вам отнесет это все. Так, сейчас. Яблочко с собой возьмете. Вы можете вот это взять, в принципе, счет. Там, это мы съели уже. А, да, хорошо. Шо, спасибо за покупку. Заходите к нам еще в пиццерию. А, у нас очень вкусно. А жалко, что вы наш не попробовали, но ну, другие фаршированные рыбы вы это попробовали. Да, спасибо. Пожалуйста, заходите к нам еще. Мам, пойдем, дома доедем. Пойдем, поняшенька моя. Пойдем, Луна. Эй. И новенькие мои. Да? Всем пока. Убили на телеканале ТКВК ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И смотрите другие видео, они еще лучше, чем эти, и комментируйте их. Всем пока!